Чем обернутся антироссийские санкции для Америки? Я надеюсь, что прекращение огня также поможет справиться с глобальными последствиями этого конфликта, которые могут усугубить глубокий кризис голода во многих развивающихся странах, которым уже не хватает финансовых возможностей для инвестиций в свое восстановление после пандемии и которые теперь сталкиваются с резким ростом цен на продовольствие и энергию. Подведены итоги четвертого международного конкурса проектов в сфере образования. У нас имеется э, газо комплекс «Аджилент», с помощью которого как раз -таки и мы определяем компонентный состав. Штаб студенческих отрядов Казанского федерального университета продолжает набор в свои ряды. В студенческих отрядах ребята могут не только найти первый опыт работы, но и развить свой творческий, управленческий потенциал. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Карина Саяхова. На телеканале НТВ вышла программа Мои университеты, будущее за настоящим с Антоном Приволем. Ведущий телевизионного проекта путешествует по крупнейшим российским вузам, чтобы доказать, что хорошее образование можно получить не только в столице, но и в регионах. Так, новый выпуск программы посвящен Казанскому федеральному университету. Тревел-шоу можно посмотреть на сайте НТВ, а также на медиапортале КФУ. Соединенные Штаты Америки смягчили антироссийские санкции, чтобы избежать дефицита минеральных удобрений. Их внесли в список жизненно необходимых продуктов. Какие экономические прогнозы дают эксперты и почему США рискуют остаться без урожая, расскажем в сюжете. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продолжает вводить санкции в отношении российских предприятий, смягчая при этом условия поставок минеральных удобрений. В Вашингтоне их приравняли к продуктам первой необходимости наравне с лекарствами, пищевыми добавками и бутилированной водой. По мнению Минфина США, этот ход позволит исключить российские удобрения из черного списка и наладить традиционную схему поставок. При этом не исключены ограничения экспорта удобрения и изменения формы оплаты с российской стороны. Российское правительство вполне может ограничить экспорт удобрений в недружественные страны или вообще запретить. В том числе могут быть введены и ограничения на формы оплаты, то есть введены ограничения на оплату в долларах и евро, можно потребовать оплату в рублях. Россия – это крупнейший мировой экспортер карбамида, аммиака, сложных удобрений, а также третий по величине экспортер калия. От российской химии зависит не только США, но и вся Европа и страны Азии, которые тоже рискуют остаться без урожая. Приостановка экспорта из России автоматически привела к значительному дефициту на европейском и американском рынке и э, росту цен на удобрения, а, в свою очередь, и росту цен на продовольствие, потому что стоимость удобрений – это значительная часть себестоимости любой сельскохозяйственной продукции.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 Научный центр мирового уровня принес в копилку достижений Казанского университета новые награды. О достижениях и не только смотрите в сюжете. Подведены итоги четвертого международного конкурса проектов в сфере образования 2022 года. В этом конкурсе название «Лучших» претендуют представители высших профессиональных, образовательных и научных организаций. В этом году научный центр мирового уровня также заявил о своем участии и принес копилку достижений Казанского университета – новые награды. На конкурс было представлено одно пособие по анализу компонентного состава нефтей, написанное для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета на английском и русском языках. Выбор темы был обусловлен курсом в рамках образовательного процесса, направленным на изучение физико-химических свойств нефти. Очень важной является тема определения компонентного состава нефти и газа. Это нужно для дальнейшего этапа численного моделирования, когда у нас есть уже все исходные сведения по составу нефти, то есть мы дальше можем уже производить расчеты последующие. И студенты эти расчеты тоже осваивают, то есть это как бы одна из частей нашего курса. Ну и в рамках этого мы создали как раз такое методическое пособие, значит, соответственно, которое подразумевает ряд практических работ по изучению составов нефтей. Научно-исследовательская составляющая пособие была разработана на базе научного центра мирового уровня ⁇ Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты ⁇ У нас имеется газохондропевский комплекс ⁇ Аджилент ⁇ с помощью которого как раз-таки и мы определяем компонентный состав. Вначале производится калибровка хроматографа, и уже после калибровки закол двух образцов. Как бы сама методика подразумевает закол чистой нефти и закол нефти со стандартом. Заколом называется «Введение пробы хроматограф». Закол производится с помощью специальных шприцов небольших размеров. Газохроматограф оборудован двумя порты. порты для ввода пробы. И когда мы отобрали пробу в газохроматографический шприц, мы уже непосредственно вводим ее в порт. То есть происходит закол. Мы вводим пробу и нажимаем как бы «Старт» для анализа. После этого выходит хроматограмма, и сам анализ длится 36 минут. Ученые ЦМУ исходили из того, чтобы данное пособие было доступным из за рубежом. Оно содержит разделы по расчету и подготовке итогового протокола состава нефти и ответы на вопросы, по которым можно оценить знания студента в данной области. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ -ньюс. Идет уже второй месяц весны, а на улице до сих пор холод и слякоть. Когда настанет тепло, узнаем в следующем сюжете. В связи с тем, что на улицах еще лежит снег, а температура находится на уровне минуса, многие казанцы начали предполагать, что погода за окном является аномальной. Но что об этом думают метеорологи? У нас, у нас вовремя, потому что наблюдением она должна начинаться у нас тридцать марта человек первого апреля тогда когда среднесочественная температура переходит устойчиво через кто становится положительный. Таким образом мы можем сказать, что настоящая весна скоро придет. Но что же нас ожидает в ближайшие дни? У нас ожидается падение, по согласным прогнозам Георгий Центра Российской Федерации, достаточно осадков. Температурный фон будет градусов на два Давление с приходом циклонов и фронтов будет часто меняться то есть то вверх то вниз такие колебания также же как и температура тоже будет испытывать колебания Тимур Симонов Универньюз Студенческие трудовые отряды – это молодежная организации, которая помогает обучающимся Казанского федерального университета в поиске работы и трудоустройстве. О том, какие возможности открывают студ отряды для студентов и как вступить в ряды бойцов, расскажем в нашем сюжете.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 например, фестивали студенческих отрядов открытия и закрытия Целины, творческий фестиваль, мы в отрядах КФУ, интеллектуада, спартакиада и множество других мероприятий.